Имеем Легион. Иностранный. Учредили накануне, о чем говорил президент Зеленский и его советник. Украинские власти готовы встретить, обуть и одеть заграничных добровольцев, повесить им на шее автоматы и бросить на передовую. Эта идея так вдохновила латвийский Сейм, что там решили даже закон ради такого поменять. Раньше латышам за подобной поездки грозил срок, а теперь все дороги открыты. Идею горячо приветствовал один из партийных лидеров Латвии. Задачи, какие им поставят заказчики этого беспредела, я боюсь совсем не те, на которые рассчитывает Владимир Александрович Зеленский. Скорее всего, они будут вносить хаос, они будут вносить ужас. Надо дать картинку страшных разрушений, смертей и всего остального. Поэтому я почти уверен, что эти ребята идут не защищать. Украину. Они идут устраивать безобразие. Идею горячо приветствовал один из партийных лидеров в Латвии, господин Дзинтерс. Сказал, что его друзья заполнили анкеты, чтобы стать добровольцами. Какие у Дзинтерса друзья, предположить нетрудно. Ведь он активный участник организации, которая поддерживает бывших легионеров СС, ястребы Даугавы. Этот легион, который формируется на Украине, может включить в себя совершенно разномастную публику. И представителей ультраправых движений... Из Европы, из Северной Америки. Украина уже давно стала центром притяжения неонацистских группировок. Поэтому каналы у них налажены очень хорошо. Иностранцы в нацбатах Украины явление нередкое. На Донбассе в рядах правого сектора воевал гражданин Австралии. Вот он дает интервью из блиндажа. А на этом фото позирует с флагом неонацистской организации уже дома про со свастикой на пару с натовским растягивали террористы Азова, который принимал все последние годы помощь от иностранцев. Они сейчас участвуют в боевых действиях. Я напомню, что когда были диверсии на, в Луганской и Донецкой народных республиках, то вот диверсанты, которые пытались там подорвать нефтебазу, подорвать хранилище муслепродуктов на заводе «Стероль», они разговаривали на польском языке. И э, защитники Донбасса фиксировали также английскую речь. Вместе с Латвией своих добровольцев на Украину официально готовы отправить Британия, Дания, Хорватия и Польша. Оттуда во Львов, и Америка, кстати, тоже откуда во Львов приезжают молодые люди, чтобы сфотографироваться наперевес с автоматом и написать под фото до встречи в Вальгале. Есть версия, что именно на территории Польши будет сформирован костяк будущего легиона. Что это которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Не случайно там перечислены все те ПВК из тех стран, которые мы знаем. Это США, Великобритания, Польша, Германия. То есть те специалисты, которые не успели выйти. Из зоны боевых действий, их нужно как-то легализовать. И прислать подмогу. Не исключено из кадровых военнослужащих. Страны-члены НАТО заявили, что наращивают поставки на Украину оружия, техники, в том числе самолетов. Общаться и обращаться с, который, и с которыми еще нужно уметь. Есть опасность в том, что этот легион может стать такой формой легализации присутствия на Украине штатных военнослужащих армий стран НАТО. Есть данные, что на Украину едут и бывшие военнослужащие иностранного легиона Франции. Не так давно его участники оказывались в центре скандала. На видео попали кадры, где солдаты бросают нацистские приветствия и фотографируются на фоне фашистских символов. Среди них был и украинец. Интересно, он тоже едет? Становится ясно, какой именно легион готовят бросить на Украину.